Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. Как вы можете понимать из названия данного видео, у нас будет конкурс, будет конкурс совместно с проектом Тризм. Конкурс у нас будет серьезный, глобальный, хороший призовой фонд. Сделаем два или три призовых места. Конкурс будет длиться у нас, наверное, 2-3 недели. В общем, условия конкурса у нас будут простые. Начнем с условий конкурса. Первое – это подписка на Твиттер. Сделайте пару репостов. Ну, в принципе, на этом все с твиттером. Второе. Это у нас подписка на телеграм-канал. Подписываемся на телеграм-канал. И третье, самое главное условие. Это надо будет, получается, купить токенов минимум на 25 долларов. То есть, это примерно 200 токенов получится. Ну, там плюс-минус по данному курсу. Покупайте токены и просто в комментариях ставьте плюс. Это означает то, что вы приняли участие в конкурсе и в принципе как бы на этом у нас все что по самому проекту я думаю покупать лучше будет токены э, на на солнце э, получается у нас здесь комиссии будут минимальные потому что на Uniswap может быть получиться так что сама комиссия и будет 25 долларов то есть как бы не актуально а на самом Uniswap можно будет просто напросто купить токенов чтобы получается холдить их но опять же там Каждый для себя выбирает движение, скажем так, холдить, не холдить. И самое главное, вот сам призовой фонд. У нас призовой фонд это 20 тысяч а, тризмов. Соответственно, а, с ростом курса у нас призовой фонд увеличится. Так что я думаю, если сейчас все активно примут участие, выполнят все условия, купят монетки. И обязательно факт то, что, то, что если когда а, у нас будет запущен стрим, Будет найден победитель, он обязан будет предоставить, получается, свой кошелек, свою транзакцию. То, что он в период конкурса купил, получается, данный токенов минимум на 25 долларов. В принципе, на этом у нас все. Так что могу пожелать вам всем удачи. Принимаем участие, подписываемся на канал, ставим лайки. На этом у меня все. Так что давайте всем удачи, всем профита, всем пока.